Ну, как ты?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 вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне ну а я желаю тебе удачи и приятного просмотра в первую очередь конечно же хотелось бы поделиться с тобой крайне важной информацией касаемой данных бонусных промокодов возможно многие игроки еще просто-напросто не знают как вообще данная система промокодов работает как она устроена и как выжить максимум при минимальном количестве времени игры если ты новичок если ты только зарегистрировался на barvikherp зарегался у нас на 9 сервере барвиха успенская ты сразу же можешь на первом уровне на вокзале ввести мой ютуберский промокод для этого ты вводишь команду слэш /MM», находишь графу промокоды здесь выбираешь ютуберский промокод и вводишь мой промо хэштег карп. и как только ты достигнешь третьего уровня ты сразу же получишь 50 тысяч рублей а как достигнешь шестого уровня получишь еще 70 тысяч рублей сверху что довольно неплохо целых 120 косарей просто-напросто за то что ты играешь и прокачиваешь свой уровень. Ну а также разработчики Борвихер довольно часто на всех серверах создают новые крутые бонусные денежные промокоды. Промокоды, за которые ты будешь получать игровую валюту абсолютно ничего не делая. Для этого тебе будет достаточно просто отыгрывать необходимое количество времени на сервере. Но здесь тоже есть некая тонкость. У каждого промокода будет своя сумма денег, которую ты будешь получать за его введение после отыгровки необходимых количества часов. Ну и также естественно каждого промокода свое необходимое время отыгровки. Есть промокоды, за которые ты будешь получать, грубо говоря, 15 тысяч рублей, для этого достаточно отыграть 3 часа на сервере. Ну а есть промокоды, за которые ты будешь получать 100 тысяч рублей, соответственно, и времени отыгровки будет требоваться гораздо больше. Но опять же, здесь есть некий лайфхак: тебе не обязательно отыгрывать все эти часы на сервере, тебе достаточно лишь получить пайдей, чтобы каждый необходимый час отыгровки тебе засчитывался и время отыгровки уменьшалось. Тебе достаточно заходить на сервер буквально за 10 минут до пайдея, отыграть эти 10 минут и получить непосредственно сам пайдей. И получается то, что всего-навсего за 10 минут игры и ловлю пайдея, тебе как раз таки уже будет начислен целый час отыгровки, что довольно круто, пользуйся данным лайфхаком. Помни, что тебе не обязательно отыгрывать все то указанное время, которое указано в данном промокоде. Тебе достаточно отыграть лишь 10 минут за каждый час и получить пайдей. Ну и перейдем непосредственно ко всем новым еще действующим промокодам абсолютно на всех серверах барбихи рп. И первый промокод, который я тебе покажу, называется хэштег new За него ты получишь целых 35 тысяч рублей, отыграв 5 часов, то есть поймав 5 пайдеев. Данный промокод, судя по всему, отсылка к новой карте на барбихи рп, к тому самому новому острову, который нас с тобой ожидает уже в одном из будущих обновлений на проекте. Еще один промокод называется хэштег Racing. За него ты получишь 25 тысяч рублей, отыграв 4 часа на сервере. Также это отсылочка к новым гонкам, к дерби, которые планируют добавить на новом острове. Еще один промокод хэштег Island. За него ты также получишь целых 35 тысяч рублей, отыграв 5 часов. Есть в такой промокодик как хэштег ивент за который ты получишь 25 тысяч рублей, отыграв 4 часа. Опять же, это Ссылочка к новой системе Battle pass Потому что у нас с тобой уже в ближайшем будущем ожидает новый ивент Pass, а именно первый сезон целой линейки Battle Pass. Ов. Ну и последний промокод на сегодня хэштег Особняк. За него ты получишь еще 35 тысяч рублей, отыграв 5 часов на сервере. Ну или как я тебе уже сказал ранее поймав всего 5 пайдеев отыграв за каждый час по 10 минут. Пользуйся данным лайфхаком, пользуйся данными промокодами. Ведь это просто-напросто халява. Тебе достаточно просто играть, получать удовольствие от игры, заниматься своими делами и сверху бонусом за все это ты будешь еще получать неплохие деньги. Что довольно круто. Ну а пока что у меня на этом для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул. Спасибо тебе за просмотр. Ну а если тебе по каким-то причинам нравится,